привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет технический выпуск и технический выпуск не простой а очень крутой мы купили на лодку литиевые батареи и вот давайте сейчас мы с вами об этом поговорим напоминаю, что литиевые батареи были заказаны. Ростик, спасибо тебе огромное, что провел все эти коммуникации с этими адовыми поставщиками и сделал такой офигенный проект, который мы сейчас будем собирать. Но это было сделано еще в далеком-далеком ноябре месяце. А мы это все оплатили, а потом случился ковид и все производство, все, что могло стать, стало колом. Ну что, друзья, давайте я вам немножечко расскажу касательно батарей, почему именно литий, то есть более детально окунемся в теорию и в практику. Но давайте начнем с обычных кислотных батарей, которые применяются в автомобилях. Те, которые могут выдавать сразу большой ток, который необходим для того, чтобы запустить стартер и запустить двигатель. Мы такие батареи также применяем, но только как стартовые для запуска мотора, для запуска генератора. А для доместика мы используем батареи, которые называются Deep Cycle. То есть те, которые не отдают сразу много, а они рассчитаны на то, чтобы постепенно отдавать энергию ровно и небольшими партиями. Так вот, мы используем такие батареи, но одним из недостатков этих батарей, также является ее цена. То есть Хорошая батарея, которая deep DeepCycle будет стоить порядка 400-500 долларов за единицу. Емкость этой батареи будет где-то 140 ампер-часов. И эти батареи в основном используются во всех лодках. Но для того, чтобы полностью покрыть наши расходы, мы используем порядка 750 ампер-часов суммарно наших доместик батарей. Но давайте рассмотрим, что же такое 750 ампер-часов. У каждого типа батареи есть свой безопасный уровень, после которого начинается деградация пластин, деградация самой батареи и батарея начинает сильно терять емкость. Так вот, в кислотных или гелиевых батареях этот, это значение равняется 50%. Вот сейчас вы видите на графике, с правой стороны у нас батарея и емкости, которые ну, обычно используются в кислоте. Преимущество лития в том, что литий можно разряжать до 10% энергии, до 10% емкости без деградации самой ячейки. О том, как правильно настроить ячейки, я вам расскажу немножечко позже. Пока давайте разберем просто общую емкость батарей и общий принцип работы отличия кислоты от э, литиевых батарей. Итак, если у вас одна ячейка кислоты э, 200 ампер-часов батарея, например, из них возьмем 50% нам доступны, доступной емкости и получим, что из 200 у нас есть всего 100 ампер-часов. То есть из 750 мы получаем 325 эффективных ампер-часов, которые мы можем использовать. И тем не менее, даже они делают нашу лодку полностью независимой. То есть у нас э, расход энергии и доход энергии сопоставимы. И стоя на якоре мы не используем вообще для зарядки ни генератор, ничего. И даже позволяет это нам... Один или два часа в день делать воду, то есть использовать большой, большой ресурсоемкий процесс для того, чтобы там на час, на два сделать 60-100 литров воды. Теперь возьмем литий. То есть мы купили 1200 ампер-часов лития, которые мы будем ставить на нашу лодку. Из 1200 ампер-часов лития порядка 1100 ампер это тех, которые мы сможем эффективно использовать. Даже если это будет значение там, 1050, это все равно больше, чем 350, которые у нас доступны в данный момент. А, наша каждая ячейка а, 200 ампер-часов, но 3,65 вольта. Давайте теперь рассмотрим схему, как мы будем набирать, собственно, нашу емкость и наш вольтаж. Итак, мы берем 3.65 и соединяем их таким образом, чтобы у нас вольтаж не изменялся, но росла емкость. Набирая три батарейки вместе, мы получаем 600 ампер-часов при вольтаже 3.65. Кстати, в кислоте тоже используется такая система сборки, низковольтовые батареи для набора большой емкости. Есть такие батареи, по-моему, Тритон, а, да, тритон по-моему, называются, американские батареи, такие коричневые, такие а, некрасивые. Но принцип сборки низковольтных ячеек, в принципе, такой же. Вы набираете емкость, а потом формируете из таких вот наборов емкостных, вы формируете уже непосредственно вольтаж. Напоминаю, что у нас каждый юнит 3,65 вольта состоит из трех ячеек, которые каждая по 200 ампер часов, и того мы набираем 600. Для того, чтобы получить 12-вольтовую условно схему, мы собираем 4 юнита по 600, но делаем прирост напряжения. То есть у нас получается 14,6 вольта, вроде как, и при этом 600 ампер, то есть емкость у нас э, увеличиваться уже не будет. Итого 600 ампер часов, 14,6 вольта получается у нас каждый юнит который мы заводим на БМС. БМС это Battery Management System, наверное, или как-то так расшифровывается, но не суть. То есть это та система, которая управляет зарядкой и разрядкой батарей. То есть через него, собственно, и будут проходить все процессы, потому что литий крайне критичен к принципам зарядки, то есть его уложить обычным способом, вообще вот просто вот так вот. БМС у нас занимается зарядкой и разрядкой батарей. Но напоминаю, что каждая батарея на 14,6 вольта состоит из 4 ячеек по 3 батареи. И нам нужно сделать так, чтобы наша каждая ячейка заряжалась правильно. То есть каждый сет ячеек из 3 будет заведен на балансиры, то есть на каждую систему, заведенную в БМС, у нас будет 4 балансира, на каждую единицу из трех ячеек по одному балансиру, для того, чтобы они заряжались одновременно правильно, потому что улития очень критично, чтобы зарядка происходила так, как она должна происходить, иначе будет большая деградация батарей и вообще, в принципе, потеря мощности как таковой, а нам нужно получать ее максимально эффективно, поэтому балансиры отвечают за то, чтобы балансировать ячейки при зарядке БМС -а между собой так, ну что, с теорией я думаю мы немножечко подразобрались давайте пойдем уже дальше непосредственно к практике и будем заниматься тем, что разбирать батареи и собирать это все в функциональный юнит, потому что кроме теории нам в первую очередь нужно получить в итоге энергию, которая будет питать нашу лодку, погнали Изначально мы заказали батареи, чтобы они пришли на Ямайку. Но так как Ямайку мы уже давным-давно прошли и сейчас находимся в Панаме, в Линтон-Бэй-Марина, то мы попросили наших китайских товарищей привезти это все в Панаму. И вот, внимание, начало июня месяца, вернее, как, конец мая, но последние даты мне перезвонил агент. И внимание, внимание, смотрите. Ну что, водитель уже здесь. Практически он едет сейчас из столицы, из Панама-Сити и направляется к нам в Линтон-Бэй-Марина и привезет, и привезет наши батарейки. Yes. Напоминаю вам, что мы заказали 1200 ампер часов литий Феррум полимер Со всеми БМС, балансирами и прочим-прочим Согласно проекта Ростика И будем этим заниматься сейчас на лодке Посмотрим, какие они клевые приедут И как их получится собрать вот в этот адский сет У нас будет ледогенератор Вот наши батарейки приехали Вот эта машина с батарейками ну, ну, ну, давайте, давайте, давайте, давайте! Это А, стресс, одно, до стресс. А, перфекто. Ууу, у у хорошо! Шип спарс, Вот они. Сейчас придем и будем разбирать. Не так, чтобы их и сильно много. Это, короче, каждая вот эта коробочка. Тележки не было, мы нанесли на руках. Ну, если это все весит 105 килограмм, значит, соответственно, каждая коробочка весит килограмм по 35, наверное. Около того. Около того. Сука, какие они тяжелые. Прямо да. Так, что там мы бьен. делаем? Там, там что мы делаем? Мы? мы? идем за пиво, мы за... еще раз за пиво. Да, Нужна ладно. Опухь, прибытие коробочек. Да, отличная идея. Да, оно, что очень жарко. Ну что, какая сторона здесь? Как ты думаешь, вверх? Какой вверх? Я думаю, вот этот вверх. Опа. Мне кажется, вот это вверх. С той стороны. Да, ну тут три из трех. А, ну это нормально. Три из трех, да. Во, у нас есть прикольные вот такие вот можно диван набить. Да. Еще есть. О, это вечером успокаивается. Смотри, а ты смотри, на, смотри. напряжен. Смотри. Это этот звук. Не этот? Итак, внимание, смотрим сюда. Что у нас здесь? Ох, Батарейки! Сука, они, думал, они... Сука, они тяжелые. Угу. Значит, все-таки вверх ногами они идут. Ну, я думаю, им не нравится. Ну что, друзья, у нас будет литий! большие банк. банки, отлично. Угу. Клас! Прямо сюда достать? Не, я пока просто проверил. А, окей. Я это обратно убрал, и... Вынимаю думал, вот эти вот, эти вот коробочки. вот да, коробочки, да. да. И это будет отлично. Да, причем да, на этих коробочках с другой стороны нарисовано, где верхний низ. Повернись ко мне. Оп, ставишься. Ага. Есть такое дело. Так, и давай вверх ногами. Ну, и обратно играю. да. Это есть. Вот эту это вот просто вытаскивай. Я так подозреваю, это такая же. Ну, да, у нее вон там написано не верх есть ногами. там также, кстати. Не, верх ногами переверни. Да. Я думаю, да. честно, что им без нравится. Ну, не знаю, смотри. Ну, выглядит так, что ну, какая им нравится. Они же не тот самый. Ну, давай их... ничего не льется. Ну не льется, но давай их перевернем в исходное положение. Ну, кимпочки, мы... Ага, ничего не закоротило на всякий случай. А я отойду подальше. Давай, давай. Вот у нас еще что-то полезное так. 54 штуки 200 ампер часов на 24 это как понимаю это балансиры ростислав апрель ростик апрель был же какой-то этот апрель такой человек ну что открываем следующую эту да это можно просто сюда занести на стол по кусочкам очень стильно открывать китайские коробочки крышкой из-под пива да вполне тебе помочь? Нет. хоба ну что бмс очка пришла бмс -ка. отлично О, из подключения Слушай, хорошо все так красиво сделано да. прямо прямо нравится да, да, да. Так, понятно. Вот у нас их две. Так, понятно. 12 вольт 250 ампер. То есть каждая эта штука будет 250 ампер больше не выдавать. Отлично. Больше и не надо. Так, каждая ячейка у нас 3,6 вольта, здесь 2,2 3,75. То есть мы больше чем 3,75 не будут они у нас. Ну что ж, отлично. Хоба! О, какие красивые. Это у нас балансиры. battery балансер. Отлично. Все, супер. Мешок. Мы нафиг готовы. Вы когда-нибудь так перлись от обладания девайсом? Далее. У нас идут басбары. Обратите внимание, что басбары заказали вообще изначально одинарные. Но так как ростик их заказал в двойном количестве, они их посадили на термоусадку. И вот каждый басбар состоит из двух. Вот видите? Отлично просто. Фу. Так, итак, у нас получаются вот басбары. Все, да, винтики. И, собственно, балансиры. я так понимаю, что они идут не на каждую ячейку, а, наверное, на две или как-то так. Сколько у нас их тут? Раз, два, три, раз четыре, раз. пять, шесть, семь, восемь, девять. девять. Ну, э, мы с Ростиком поговорим. Я думаю, что он в теме, что он там заказывал. о смотри, БМС калити ферум 12 вольт 50 ампер. Чарш 250 ампер. Дисяршкарен 250 ампер. Ну балансирует. 250 ампер. Это можно. Я даже не знаю, что туда подключить. Свартер. Сварку да. Так, хорошо. Их 2. то есть у нас 24 банки. Ну да, потому что 2 по 2. Вот это, вот это, это, по идее, подключение балансировки. Я думаю, да. Судя по всему, ну да, других разъемов тут нет, то есть по идее, вот сюда подключается клемма, вот такая так, а вот что, во, я начинаю понимать. Смотри, значит, у нас идет... Вот она. О, вот она. И вот на нее все собирается. Ну-ка смотри, смотри, что получается. Вот это балансир. И правильно, что он сделан довольно тонкими проводами, потому что здесь токов-то больших нет. Ну да, это же не это, токи. Дозарядка, до, до, до да, грубо говоря. Да, ну это там на каждую банку. Да. о Что у нас получается? Вот у нас выходит 4. И вот у нас 4. 4 у нас раз, два, ну правильно, на 4 3, на сборку. 4, 4, а -а на 4 на сборку. На 4 балансира на сборку. 12. По 3 штуки на каждый и черный негатив. Ну да. все правильно, все сходится. Типа да, но непонятно другое как балансир трехканальный я вот вижу два канала в балансире это не каналы это для подключения остальных балансиров один другой а сюда наверное они просто идут подключаешь просто на басбары его и все и потом басбарами соединяешь. лего для взрослых ну короче как будем короче, ближе уже к разбираться сборки ну понятно ну сейчас вот мы у ростика все спросим поставим телефон и будет у нас конференц Кол, а он будет смотреть как у нас в случае короткого замыкания будет разлетаться плазма по каюте привет я готов соберемте новую батарею так, нам нужно сейчас замерить локеры с батареями потому что от этого напрямую зависит так вот они будут здесь Uh, ящик, в котором эти батареи будут находиться. Не-не-не, это опреснитель, это там, где ты стоишь сейчас. Вот тут ага. батарейки. Вот это? Да-да-да, в переднем ящике. Ага. А, он получается на всю ширину, вот, да? Да-да. Ну, я там он не на всю ширину, там чуть-чуть. А, всё чуть -чуть. всё uh. Так, ага. иди, давай сейчас сделаем. Вот он. Вот так вот. Ну, вот сюда я все уберу. лезет, я думаю. Знаешь, что можно сделать? Вот. Не-не, да я подержу. Вот так вот и все, отлично. Ты думаешь, он не то? Не-не-не, все, отлично. Так, теперь берем ну что, берем линейку и меряем, да? что, да? что да? делать -то? Получается, да? мы взяли размер одной батарейки. Вот так вот они у нас будут вынесены. 330, 300... наоборот. 330, вот так они будут. Короче, 330 на 700, вот это получается у нас коробка. У -у -у. Ну, отлично. Теперь вот мы подписываем их э -э по порядку. Для чего мы это делаем? Чтобы подобрать банки близкие по своим номиналам вольтажей. Так, 12. Это у нас. 13, 14, 15, 16. Потом мы будем их всех перемерять. Сейчас, контакты. Э, так, что у вас показывает? Сейчас, секунду. 3,25. Сейчас, Диану. Только что было. Так, и плюс у нас получается черный, правильно? Да. Как ни странно, ну да. Так вот. 3,25, 3,26. Да. Плюс при этом у нас стоит черный. вот здесь. Он черный. Вот но я сейчас дальше еще Обеживаю. проверю, чтобы они были не 3, перепутаны. Значит, 21, 3,26. Да. И вот так вот мы делаем абсолютно со всеми ячейками. Так. 13. 3,25. 3,25. Так, девятое. 3,25. А вот с пятой по 8 у нас 2,79, 2,78, 2,80. Задача следующая. Нам нужно отбалансировать наши ячейки. То есть для этого мы купили вот такие вот зарядники. Маленькие. Это 12 вольт на... на 12. Можно выставить вот здесь вот крутилочка такая. И выставляешь напряжение и ток, который тебе нужен. Сейчас мы сюда подпаяем входы и выходы. Соберем полный набор из банок и все это подключим и будем заряжать out это in вот мы сейчас берем вот тот который красный это плюс который черный это минус то есть этот минус появится сюда а да. это подключено это подключено на соплях но это нас совершенно не останавливает ну что поехали оп. теперь смотрим питание идет теперь берем крутим здесь вот регулятор так это ток вот напряжение оп. а сюда меньше Нет? оп. есть Ладно, проверяем дальше. Финальная проверка. Включаем напряжение. 3.6364. 3.65. Короче, вот это нас вполне устраивает. А, теперь давайте меряем ток. Таком у нас здесь сюда переключаем и меряем, меряем, меряем вот сюда. Тынь. Так, 2,8 ампера он выдает. Ну ладно, с этим все понятно. Получились сопельки это три зарядника. Вот это вот все будет подключаться вот такими проводами большими к аккумуляторам напрямую. А сейчас мы здесь из этих систем соберем. Одна у нас будет заряжать основную банку, а которая у нас доразряжены, немножко сильнее, мы сделаем из двух, и будет у нас порядка 6 А. Здесь у нас происходит следующее действие. Мы разделили банки согласно вот этого нашего замера. Вот видите, у нас есть низковольтовые 2,8, вот 2,8, а есть все остальные 3,25. И мы сейчас сделаем две сборки, одна 2,8, вторая 3,2. И просто их всех дозарядим. Смотри как красота получается. Ага. Видишь, как? Красиво. Ну что, дальше соединяем вот так. И куда ты плюс на минус лепишь? Минус к плюсу он говорил, правильно? Да, Ничего не перепутал? Минус плюс, минус плюс, а потом последнее А Последнее надо соединить. А последнее соединить, да. Да, да, да. Такая же была идея. Я думаю, у тебя получится. Можно я выйду? <свят> Нет, <свят> мы должны это посмотреть вместе. Напоминаю, что все это мы делаем для того, чтобы сбалансировать все ячейки между собой, чтобы дальше уже все процессы зарядки шли на полностью заряженных батареях. Что, полярность пока совпадает? Да, очень хорошо. призик посмотрите вот здесь есть резьба а, а вот здесь как-то не очень в общем сейчас мы возьмем и ее нарежем потому что ну это мелочи сейчас все будет О, оно. так есть. отлично ну что ж мы резать режем тамара тощи нож метчик Ну что, проверяем? Да, проверяем. Все, работает. Так. Единственный процесс, переживаю. Очень сильно. Ты куда полетел? За изолентой. Не составить бы компанию космонавтам, которые улетели на МКС. Случайно. В общем, без применения ракетной техники. Куда ты опять полетел? А, за изолентой. Плюс-минус напрямую к аккумуляторам. Сделали так, чтобы у нас не было никаких проблем с дополнительной разводкой, чтобы она не грелась, ничего. Напрямую, и этого достаточно. Мы же стоим постоянно на береговом питании, на зарядке, поэтому норм. Ну что, надо амперметр? И можно ссорить. Да? Все, они горят разноцветной елкой. Заряжают банки, ну вольтаж мы сейчас не посмотрим. Амперметр мы подключали, 3 ампера и еще маленький кусочек оно выдает. Поэтому, ну, ну, все. Что было, 3 3 что такое. Да, ну все, пускай заряжаются несколько суток. Вот у нас все здесь горит красненьким. Все пошла пошел полный цикл зарядки. Отлично. Сделали. Мы сейчас взяли все банки, собрали одной большой системой, вот увидите. И э, контроллеры заряда все собрали параллельно, то есть у нас сейчас идет порядка э, 9 ампер на 3 вольта, потому что у нас идет 3 ампера на 12 вольт. Ну, может, ну, эти штуки выдают просто не больше, чем 3 ампера каждая, поэтому у нас вот идет 9, 9 ампер, э, зарядка всех батарей, ну, ячеек, извините. Ну, все работает, ждем несколько дней. Ну вот, в общем, мы нашли коробочку, которую нам э, сделали для батареек. Вот она. Выглядит неплохо. Вот это вот сделали нам, потому что мы ошиблись размерами. Потому что 175 умноженное на 2 будет не 330. Почему-то. Почему-то совершенно. Мы считаем, что 330, но математика, 20 гладкая наука с нами против. Она против этого. Короче, э, пришлось это все Давай. переделать. Короче, теперь у нас есть вот такая коробка, которая, в которой будет стоять литий. Тут будет жить. Тут будет жить. Бомик для лития. Касса де батареи. Аккумуляторный отдел. Вот все эти батареи станут вот, вот сюда. И я думаю, что они поместятся. Во всяком случае, такой был изначальный план. А что мы сейчас делаем? Вот У меня уже нету вот-нси, и я его не хочу. Поэтому мы его будем отключать. вот C и ветрогенератор. То есть это вот эта штука и вот эта штука. Сейчас мы ее будем отсюда просто аккуратненько откручивать. Ну и вообще посмотрим, что у нас здесь на всех шинах есть. Посмотрим на разводку. Проверим состояние проводки. Ну, заодно раз уж как бы разбираем. Напоминаю, что все эти батареи станут у нас вот сюда, вот в этот ящик. Так, ладно. Это у нас контроллер заряда солнца. А вот это был вот NC, который мы сейчас сюда будем кусь-кусь. Что, все, Прощайте батареи. Прощайте батареи. Да здравствует литийка. Без искр, надеюсь, все. Это я надеюсь. Ай, <смех> Отсюда все убрано. Для подключения у нас есть подготовка. Вот это минус главный мастер. Вот это плюс главный мастер. Это те, которые у нас будут здесь в ящике подключены на зарядку. Так, далее. Это у нас зарядка стартовая джинсет. Здесь мы все развели. Осталось найти только... Ветряк. И после того, как мы найдем ветряк, мы его отсюда сделаем кус кусь Потому что э, вот NC, мы уже сделали кусь-кусь. Так, бак, в нем будут батареи. А здесь мы сделали следующее. То есть мы поставили, вот это у нас будет стартовая батарея. Это временная батарея, от которой идет все. Так, вот она заряжается наверняка. так ну все вместо мы вот это вот потом отсюда уберем и все так он у нас перешел в режим floating то есть заряд заряженные полностью ну все получается вроде как бы отлично значит еще раз повторяю что будет сделано потом вот эта временная батарея вот она раз и вот она два, мы это отключим и заведем просто налить через БМС. Пока на данном этапе вот мы полноценно функционируем, но у нас только один доместик остался. Временно. Это у нас будет ящик, где электрики не Так, посмотри на Клево Ровненько, без пузыриков. У нас получился красивый ящик, снаружи белый, внутри синий в цвет аккумуляторов. Ну что, пошли померяем его хотя бы. Я тоже, ну давай, давай, меряем. Так, сейчас, подожди, еще пока не огонь, чтобы он туда в планочку. Все, сюда влазят у нас прекрасно провода, вот они. Минус пока там, а сюда красиво становятся аккумуляторы. Ну что, все, мы готовы. Надо еще понять, куда теперь БМС АБМСы, АБМСы. Это вопрос. Можем их сюда прикрутить? Прямо к ящику? Можно к ящику. А можно их просто на скотч приклеить двухсторонний? А, Нет. Короче, можно дырки просверлить и на хомутах прицепить. Ежедневная рутина. Сейчас нужно взять и замерить напряжение на банках, потому что мы ожидаем, что на них будет 3,6. Но вероятно, вероятнее всего не прямо сейчас. Вот прибор, вот банки. Идем. 342, 43 ну еще чуть-чуть и пойдет уже балансировка пока мы выравниваемся по напряжению ну, отлично, смотрите если э -э, мы просто сейчас обожмем вот такую вот штуку и не дай бог где-то со временем потеряется контакт, то БМС просто отключит э -э, наши источники питания вот эти вот контактные группы, которые идут в БМС, если мы вот обжимаем вот такую штучку коннектор и со временем потеряется контакт то при потере одного контакта бмс отключит полностью наши батареи поэтому мы сейчас будем эти моменты паять обжимать хотя может просто паять короче пайка наше все Короче, вот здесь у нас все сделано. Вот все наши контакты, которые подпаяны. Это коннекторы БМС. Ну все, продолжаем диалог Ну что ж, проверочка. Что у нас с батарейками? 343. То есть у нас заряд батарей остается неизменный уже два дня. А это означает только то, что нам сейчас нужно будет взять и померять силу тока, потому что, скорее всего, эти батареи уже перестали набирать энергию, и нам нужно в этом убедиться. Так, 3 ампера потребляет, между прочим. 3,2. Непонятно. То есть еще идет процесс. У нас прошел еще один день. Мы сейчас подключаем... Приборы, будем смотреть, что же у нас происходит. И, скорее всего, сегодня мы уже будем собирать полную систему. Вот у нас ящичек, вот такой вот, это 1200 ампер часов. Да, три ячейки параллельно и четыре блока последовательно. И вот это вот все будет питать нашу лодку много. Главное это не коротнуть. Осталось нам здесь сделать коммутацию. Вот этим сейчас мы будем заниматься. Слушай, а может еще тоже еще один образ сделать? Какой? Другим, херам, дизель, поставить еще один такой блок? Эриктор. Не, еще одного не получится. Это надо очень много много. Не хватит? Нет. Правильно. А вот тебе Подключать балансиры. На каждый блок по одному балансиру подключай. Плюс к плюсу, минус к минусу, а обратной стороной в общую шину. У нас, подожди, у нас получается раз, два, два юнита, на этот будет один БМС на этот второй, да. у нас на каждый из них идет по 4 балансира, потому что у нас идет раз, два, три, четыре ячейки, и тут раз, два, три, четыре. Да. И вот у нас все тоже зелененькие горят, но ну, отлично. Сюда зарядники вывести. Да, сейчас, ну что, начинаем коммутировать вот эти вот да, все. да, да. да, да. деревяшка на которую мы завели два бмс а, но ну сегодня уже поздно подключать мы это будем завтра чтобы мы могли все делать в светлое время суток чтобы не оказаться без энергии ну и в темноте этим не заниматься то есть аварийно поэтому эти бмс надо будет нам это соединяется вот так вот эти соединяются вот черные два ну и подключается но это я вам завтра все покажу ну а на сегодня наверное мы завершаем то есть целый день у нас ушел на коммутацию этих батареек у нас получилось вот то что видите вот это вот сейчас на соплях скручено, вот это вот, а это, это, вот Нам это. завтра купить нужно будет басбары вот такие вот как, как здесь вот и на них мы это потом по красоте прикрутим сейчас нам нужно просто запустить систему для того чтобы запустили все бмс -ы. отличное сечение там все равно небольшой ток будет Красный с черным. с черным. Самое смешное, что мы реально будем так делать. Это потому, что у нас бас-бара нет. Короче, у нас есть два основных провода. Вот этот черный, который, это у нас минус лодки. И вот плюс лодки. И у нас есть вот такая вот штука. Наляжет вот сюда. Куда ты полетел? Ужасные вещи творятся, ужасные вещи, но зато все под контролем. Когда мы купим бас-бары, все будет просто... Потому что правильным цветом подключено к правильным контактам. Ну, если ничего не сгорит до этого момента. Вот это два минусовых больших. Вот этот и вот этот. Да, а сейчас самое интересное. Сейчас мы соединяем два плюсовых. Вот это две подсборки. А -а. Вот это вот одна сборка, вот это вторая сборка. На эту сборку идут индивидуальные балансиры. Раз. На эту сборку идут индивидуальные балансиры 2, мы еще не закрепили, они вот здесь будут стоять. Эти зеленые диодики горят, это то, что они подключены. Они все уже соединены, э -э ну вот, эта, вот такая вот сейчас коса, э -э пока не мы это потом, естественно, приберем, будет хорошо. И управление идет отдельно, э -э вот эта вот коса, вот плашка, таких плашек у нас, соответственно, две на каждую подсборку, то есть одна подсборка вот эта, одна подсборка вот эта, вот эта плашка, это от этой подсборки, и вторая плашка вот эта. Мы уже немножко ее развели, чтобы она была более-менее как-то это самое. Это вот это. Соответственно, эти две вставляются в БМС. И БМС поставили сюда. Один подключается здесь, второй подключается здесь. То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас подключаем... Только глав... плюс. Главный остался. плюс страны, да. И подключаем а, вот эти вот контроллеры к БМС. Ну и БМС должны запуститься, соответственно. Да. Если все собрали правильно, то должны запуститься. Синий провод БМС подсоединяйте к минусу аккумулятора. А черные уже к лодке. Так, и тебе нужно будет ключ на 10, потому что я тебе собрал туда подключение. Да, да, там классно сделано. Но это самое, ключ на 10 у меня есть. На очки надеюсь. Так, ответственное мероприятие. Давай, вот... не бойся. Да, вот это сейчас Ростик рукой. там нам советует, что делать. Мероприятие ответственное. Это главный плюс страны открываем в этих желтых очках слушай ничего не видно один мои да ладно уже это самое хочешь жить беги ну. так ну что ну! Подожди, стоп, стоп! Шайбу сними. Или... Да, шайба а уже снята, уже а, все, все ж готово. Blai. Это уже шайба сверху наклонила. Ну, no. давай! <свеч> <свеч> давай, делай там! Там у нас же фьюз отключен. Фьюз отключен, камон, но ну, все равно это самое, на всякий Чуть случай. Я очкую, Чуть да не я очкую, я экзам... так спрашивал, да? Вот сейчас только ключом коротни с минусом и Да, будет... да, и будет то, что надо И оно угу. Ну что? Ну что, фьюз врубаю? Фью Давай Негатив Сейчас, погоди, я из каюты выйду как подальше Теперь, Готов? Давай Бомбовелла Посмотри, не идет ли Дым оттуда! Да, все заебись. Он даже не понял, что его подключили как-то. А они же еще не шелкнуло. работают, бмс надо пикнуть. Нет, Нет, сейчас это последний шаг. Сейчас сделаем. Ростик, как тебе такое? Опс, кажется, я только что сжег лодку. Если БМС не работает, ничего не работает. По другой БМС и они должны М -м. запуститься. Так, Нет, нет, я до местек подорублю. Есть! Да? И попробуй выйми в откни еще раз. Ага, смотри, загорелись диоды, но загорелись очень-очень слабо. А вот это вообще не горит. Понял? Не понял. Не я не понял. Я тушу до Давай. Хуйня. Есть. Вот я его воткнул, и сразу появилось ну, вот такое вот свечение. Давай второй. Тыкая просто Угу. Воткнул. Ну, лоба. Да. Так. Знаешь, возможно, что перепутаны местами. Эти. У нас питания нет вообще. Вообще. У нас даже не показывает вольтметр ничего. Ну, я тебе говорю. А, возможно, что это самое. Возможно, что провода перепутаны Вверх и низ. Вверх и низ чего? Ну, возможно, их надо поменять местами. Мастер минус пойдет наверх, а вниз пойдут на батарею. Может. Это с ростиком переговорить. Я вырубил. Да, вырубаешь, да? Вот у нас теперь режим дефибриллятора включен. Так у нас все, на самом деле, все, что нужно, смотри. У нас синие, это те, которые идут... Вот смотри, вот это вот черное. У нас синие идут на банки. Мы берем просто банки и коротимся входом БМС. Все. Вход БМС черный. Вот он. Вот он. Ну да. Ну, туда вот, и каратим. Вот сюда каратим. Получается, вот так что ли мы должны сделать? Так да. и так. Да, только с другой ПМС. Ну, одна БМС. Нам нужно две одновременно запустить. Ой, что у нас 3 секунды день, ролика, да? Своя атмосфера. Так. Мы а ставим батареи. Я беру минус. Ну тут с, у нас э, ну, Пока Сережа да. берет минус с фьюза, мы вот так существуем в таком режиме. Так, ну, ты берешь минус фьюза, а я беру минус батарейки. Смотри, я сейчас включаю доместик. Да. Доместик включен. Так. Я держу минус фьюза. Так, так. подожди, я сейчас клемму сначала включу на БМС. Включи. Нам точно не надо выйти, отойти. Ну резиновые тапочки, одеть, мальчики. Мы типа... Э, ведь лодка. лодка в Там минус есть. есть. Ну что, давай, давай, все, коротень. Очки, перчатки, ничего. Том, да? Хуже не имеет смысла. Да нет, на самом деле тут все просто. Тут просто нужно БМС запустить. Проверю, мы, может, фонариком? Так, у тебя там есть э -э, минус на этом? Да, у меня минус заведен. Ну все, я сейчас тогда цепляю. Давай, коротни просто его быстро. Раз. Оп. Давай, давай. Так, есть, все, отпускай. И второй. О, завелся. Завелся. Завелся правый. А левый не завелся с этой три это в свою очередь соединяется вот с этой чтобы включить БМС соедините синий провод с черным четыре это да есть такое дело и у нас а, полностью все балансированы да они да. ну и что торжественный запуск торжественный запуск да я камеру поснимаю. Короче, а с этого момента у нас сейчас нужно запустить БМС. То есть у нас вот минус БМС с минусом БМС. Давай. жги. Все нормально. Та -дам, та -дам. подожди ожидаем. Ожидаем, ожидаем, ожидаем БМС должен запуститься. Ну что, все? Да? Так, все. Готово. И теперь мы ждем, пока у нас пройдет там, не знаю, какое-то время для того, чтобы мы были уверены, что БМС сработали. Вот у нас работают сейчас батарейки. Видите, лампочки горят. У нас сейчас запустились э, два БМС полностью. И красная лампочка здесь говорит о том, что идет charging battery, а зеленая говорит, что идет discharging. То есть, грубо говоря, зеленая перезаряжена, и она раздает электричество те, которые горят красненьким. То есть балансиры работают. То есть балансиры работают. И так как они идут вот здесь красненькие и зелененькие, то это у нас получается, что ну, видно, что работают два... А, ну, здесь все понятно. Здесь да? только один юнит. Да? То есть здесь работают два БМС. Ну, отлично. Да. Выглядит у нас уже все готово. А -а -а -а. Все стянуто, стяжечками закреплено. Здесь у нас все контакты мы поменяли, сделали короткие провода, чтобы они здесь не болтались. Ну, все. С этой частью все. Переходим на литий. Он занимается красотой. Посмотрите, как он уже здесь проложил все и собрал. Вот сейчас останется только вот эту часть, и будет вообще красиво. Стяжечки, все дела. Вот люблю, когда красиво электроника уложена. Mm -hmm. Супер. Я yeah, тоже. Да, крутяк. А вот это что ты сделал? Вот это? Кто это наделал? Кто это наделал? еще в ракете не видели. Ну что, лезем теперь настраивать баттери-монитор. Тыц. Так, функшн. Ну все, и здесь нажимаем, и поехали вбивать так 1 и 1 вот у меня есть тут мануал на котором все данные расписаны и сейчас мы это все сюда подбиваем. следующая позиция нам нужно перенастроить э, солнечные панели так слезем сюда что у нас здесь так charger вот здесь вот я уже поменял на absorption 14.4 на float 13 8 так нормально Идем дальше, идем сюда, нужно выставить эквалайзинг. Так, эквалайзинг, выставим ему сюда 14.4, next. Может быть на пару часов. Просто будет немножечко больше пауэра, и у нас будут работать больше балансеры. Но на самом деле это все достаточно сложные, сложные манипуляции, и нужно настраивать очень внимательно, чтобы все системы хорошо работали. Я предпочитаю один раз настроить, и потом дальше заниматься уже спокойно яхтингом, не обращать на это внимания. Помогает, я напоминаю, нам Ростислав, который вот у нас тут в нижнем углу экрана постоянно находится с нами онлайн. И дает консультации по поводу того, что и как мы делаем. А тут у нас лед. Мы его только залили. Ха-ха! Вот, друзья, у нас получился вот такой вот батарейный блок. Видите, как у нас все красивенько уложено. Единственное, чего нам не хватает, нам нужно вот у нас есть один бас -бар, И вот эти подключения сделать также через басбары. Но их просто здесь нету физически. Поэтому, к сожалению, это будет сделано немножечко попозже. Так. -с. Теперь проверяем напряжение. Так, 1388. Это вот у нас напряжение, что у нас только зарядки. зарядке 3,9 ампера. Немножечко подразрядили мы их. То есть был полностью 100. Ну, это мы сейчас от берегового питания. Все, понятно. То есть мы в любом случае заряжаемся. Сейчас заряжаемся от солнца. Теперь осталось проверить работу солнечных панелей и пройдемся по чек-листу. Теперь пришло время солнечных панелей. Подходим и смотрим. Так, вот то, что нам надо. Ну что ж, проверяем. Так. 17, Сколько? 17, Сейчас. Секунда. сейчас так готов сейчас да и отлично так дальше да А теперь давайте проедем по чек-листу и проверим, все ли мы проверили, все ли мы собрали, все ли у нас работает. Погнали! Ну вот, друзья, вот так вот выглядит 1200 ампер-часов лития. Мы подключили солнечные панели. Чек-лист вы видели. По чек-листу мы прошли, все нормально. Как будет дальше, я вам буду дальше рассказывать и держать вас в курсе. И со временем расскажу свой опыт использования лития. А пока ставим лайки, задаем вопросы, обязательно проверяем подписку, колокольчик. И до встречи через несколько дней. Пока!